Всем привет! С вами Наталья Дурнева. Сегодня хочу с вами поделиться интересной программой мобильным приложением Instaflow. Оно предназначено для продвижения в социальности Instagram. Продвижение, как бы происходит за счет того, что приложение в автоматическом режиме подписывается и ставит лайки на указанную вами аудиторию. Приложение выглядит вот так: белый палец на желтом фоне. Скачивала я с Play Market, Instaflow. Нажимаем открыть, у вас будет кнопка установить. Здесь вам будет предложено ввести данные от вашего аккаунта, который вы планируете продвигать. Давайте рассмотрим сейчас настройки. Настройки подписки и лайкинга. Для более эффективной подписки, исключение нецелевой аудитории, можно использовать такие фильтры, как наличие аватарки либо ее отсутствие, пропускать приватных пользователей, запрос на подписку приватным пользователям, посылать либо не посылать. Также подписываться, если есть ссылка в профиле, нет ссылки в профиле. Я оставила в любом случае, потому что ну, у обычных людей тоже бывает указывается ссылка в профиле. Бизнес-аккаунты. Подписываться на бизнес-аккаунты. Подписываться только на обычные аккаунты. Подписываться на любые аккаунты. Я поставила на обычные аккаунты. Бизнес-аккаунты, кто не знает, выглядят вот так на примере моего аккаунта то есть здесь есть кнопочка связаться указывается название компании связаться то есть текст электронная почта также можно выбрать критерии подписчиков не менее то есть выбрать количество подписчиков подписчиков не более выбираем количество да какое-то допустим подписчиков не менее Давайте 10 и не более подписок не более 3000 поставим. И публикации не менее, ну допустим, 5 хотя бы. Последняя публикация не позднее, чем 10 дней. Стоп, слова в описании профиля. Здесь вы можете прописать абсолютно что угодно. ну Пока достаточно. Для примера вам показала. И нажимаем «Сохранить и закрыть». Вот так мы проставили настройки лайкинга и подписки. Также я вот здесь никогда не ставлю лайки тем, на кого подписываюсь. Следующее, что предлагаю рассмотреть, это процесс отписки. Поскольку по политике Инстаграм нельзя иметь более 750 тысяч подписок, периодически нужно будет отписываться от части аккаунтов, для того, чтобы была возможность подписаться на новых. В приложении Instaflow процесс отписки максимально автоматизирован. Можно включить режим автоматической отписки. И в этом режиме при достижении. Максимального количества подписок приложение уже начинает автоматически отписываться от части аккаунтов. Я предлагаю ставить не 7500. Опять же, это на ваше усмотрение. Я сейчас настраиваю свой брендовый аккаунт, который планирую продвигать именно в этом приложении. Почему здесь? Потому что ноутбук, к сожалению, я не могу с собой носить всегда, а телефон у меня всегда с собой. Я поставлю 3000 применить. При трех тысячах подписок у меня программка начнет автоматически отписываться от аккаунтов. Также можно включить расписание работы. Для того, чтобы подписка осуществлялась в то время, когда наша целевая аудитория наиболее активна, я оставлю вот это время. Но с 8 утра, я думаю, это будет жестко, поставлю с 10 утра и до 20. И... Поставлю выполнять отписку вне интервала времени подписки. Тогда можно даже не до 20 до 18. 10 до 18 у меня идут подписки, а после 18 часов у меня идут отписки. Также можно поставить, что работать только при подключении к Wi-Fi. Ну и давайте посмотрим настройки лайкинга ленты. Здесь можно указать время прошедшее с момента публикации. Ну, допустим, сколько... Давайте 100 укажем. 100 часов. Ограничить количество лайков. Давайте для пробы 50. А там просто я еще тоже тестирую это приложение. И до конца еще не знаю его. И количество считываемых публикаций здесь 100. Так и оставим 100 считываемых публикаций. Так, сейчас попробуем запустить какую-нибудь функцию. Еще один момент я вам не показала в общих настройках. И здесь тоже можно проставить лимиты. Интервал в секундах между подписками, отписками и лайками. Поставлю 35. Здесь я тоже поставлю 35. И здесь я тоже поставлю 35. Такое среднее время. Суточный лимит подписок на 1000 я не буду делать. На 900 достаточно будет. Вообще у старых аккаунтов суточный лимит где-то полторы тысячи. Суточный лимит лайков. Здесь идут лимиты до двух с половиной тысяч за сутки. И также тысяча, да? Ну, тысячу я не знаю. Давайте тоже 900 поставим. Для теста, я думаю, подойдет. И суточный лимит отписок тоже 900. Сейчас предлагаю еще рассмотреть последний вариант – это настройки отписки. Для того, чтобы максимально исключить вероятность взаимной отписки, то есть вы отписались от пользователей, и он в ответ отписывается от вас. В приложении InstaFlow можно использовать следующие настройки при отписке. Отписываться от пользователей, на которых подписались более 10 дней назад – Отписываться от неактивных пользователей, которые не публикуют свои фотографии в 90 и более дней. Отписываться от пользователей, у которых количество подписок в два и более раз превышает количество подписчиков. Не отписываться при взаимной подписке, при раскрутке аккаунтов. Допустим, если вы подписываетесь на интернет, магазины различные, еще там на что-то. Ну, людей, которые что-то продвигают, какие-то свои услуги, мыло, варенье, там, бусы плитут, еще что-то. да? То есть эти люди тоже они используют программы для раскрутки. И они, вероятнее всего, отпишутся от вас сразу, как только вы от них отписались. Поэтому рекомендую их, конечно, немножко оставлять, да, пока более или менее вы не раскрутите свой аккаунт. И отписываться только от тех, на кого подписались через приложение Инстафлоу. То есть, допустим, если я в руками или другой программой делаю подписки, приложение Инстафлоу уже не сможет отписать меня от этих людей. И белый список отписки. Это список аккаунтов через запятую, а с которых не следует отписываться. То есть сюда вы вносите какие-то аккаунты, да, на которые вы подписаны и от которых программа вас в любом случае не отпишет. И нажимаем, ну, допустим, вы внесли все аккаунты с запятыми, все как полагается. И нажимаем сохранить и закрыть. Давайте сейчас еще посмотрим, как выполняются подписки, как выполняются отписки да и лайки. Подписки делаются на аудиторию аккаунта. Допустим, вы сюда пишете какой-то аккаунт вы будете подписываться на подписчиков указанного аккаунта по хэштегу. Подписка будет осуществляться на аудиторию, публикующую фотографии и видео с указанным хэштегом. Геотег – это то есть подписка осуществляется на такую аудиторию, которая публикует контент с указанным местоположением, допустим, с каким-то городом, магазином. Театр или еще что-то, да? Лайкнувших публикацию. Допустим, некоторые люди подписываются на тех, кто лайкнул кого-то из звезд. И на аккаунты из файла. Если у вас готовый есть список аккаунтов, уже профильтрованный, вы подписывайтесь на этот на этот файл, да? Что еще ну, думаю, выполнить отписку это максимально просто. Поставить лайки по ленте тоже. Давайте отписаться, выполнить отписку. Вы видите, что идет сейчас формирование очередь отписки. Но ни от одного аккаунта меня программа не отпишет, так как я не была подписана с этой программы в данном аккаунте ни на одного человека. То есть, вы видите, он пишет, что подписка не из Инстафлоу, пропускаю отписку. Так будет с каждым. Отменяем задание. Так программа обозначает, что мы отменили задание. И поставить лайки по ленте. Ну, давайте вот лайки сейчас посмотрим, что будет. Ну, то есть, вы видите, что публикация сделана давно. Как бы программа это все пропускает. Поставлен лайк один. Публикация семь часов назад. Ставим опять. Отменяем задание. И пробуем теперь выпол выполнить подписку. А, давайте по хэштегу. Попробуем сейчас ввести хэштег «Взаимная подписка». Вот уже пошли подписки. Задание стартовало. Одну подписку программка сделала. Пока делать программка подписки, я сейчас вам расскажу еще о преимуществах использования приложения InstaFlow. Дается баланс 1100 подписчиков. Изначальный баланс при скачивании приложения 100 подписчиков. И тысячу можно получить еще, если вы нажмете «Пополнить». Оформите подписку на новости от InstaFlow Pro. У меня уже пишет, что я зарегистрирована. Я регистрировалась, оформляла подписку. Меня просили ввести адрес электронной почты. После мне пришла активационная ссылка на электронную почту. Я прошла по этой ссылке, и мне пришел код активации. Я скопировала этот код. Нажала активировать код пополнения баланса. Сюда его ввела, вставила, да? И нажала кнопочку отправить. Сейчас мне напишет, что нет такого неверный код активации. И можно купить код пополнения баланса. Кстати, программа стоит очень, очень недорого. Мне понравилась ее цена. За 10 тысяч подписчиков вы платите 500 рублей, за 5300 рублей, за 1100 рублей. Но в чем плюс, что списание с баланса происходит только при ответной подписке привлекаемых пользователей. У вас будут списываться подписчики только за взаимную подписку. Допустим, если 200 человек с этой тысячи подписались на вас в ответ, 200 подписчиков, ваш баланс будет списан. В чем еще для меня плюс? Это простота использования. Всегда под рукой. И поэтому в любой момент мы можем изменить или отменить задание. Мне лично он очень понравился. Я думаю, я буду дальше его тестировать, буду дальше им пользоваться. Вам спасибо большое за просмотр. Буду очень рада, если вы подпишетесь на мой канал и расскажете об этом видео своим друзьям. Всем спасибо. Удачи!